Дорогие друзья, приветствую вас снова на нашем канале. И сегодня я хочу показать вам самый первый запуск, самый первый тест новой модели газогенератора S400 ACS+. А плюс почему? Потому что теперь в этой версии газогенератора мы используем совершенно другую систему контроля и управления за процессом электролиза. Это новый блок Электронный многофункциональный блок управления, который расширяет область возможностей использования газогенератора в теме сварки, пайки, плавки или нагрева различных материалов либо веществ. А, друзья, немного позже я покажу более подробный обзор а, этой версии газогенератора. Газогенератор получился действительно а, уникальный в своем роде. И а, он стоит того, чтобы более подробно ознакомиться с его функциональными возможностями. А, повторюсь, это будет немного позже. Я обязательно сделаю детальное видео и расскажу вам о всех возможностях и функциях, нового электронного блока управления ну а сейчас я продемонстрирую вам первый запуск этого газогенератора и вы вместе со мной увидите то как а, он работает при первом запуске и подключении горелки обязательно необходимо стравить а, весь воздух находящийся а, в рукавах в рукавах подачи газа а для того, чтобы горелка имела возможность зажечься беспрепятственно. Итак, вот он первый запуск газогенератора S400 ACS+. В качестве горелки для тестов я использую горелку Дон 132 p это мини-резак от украинского производителя, достаточно высокого качества, рекомендую. Замечательно. Как вы могли увидеть, газогенератор работает просто идеально. Ну и на этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч!